Всем привет! Наш мир полон невероятных вещей, в которые трудно поверить пока не увидишь их собственными глазами. Но благодаря людям, которые вовремя успели включить камеру, в сегодняшнем ролике вы увидите самые удивительные случаи, которые удалось им заснять. Как вы думаете, что может находиться в этой старой коробке? Это старинные стекла с микрофотографиями и микрокартинами, которые можно рассмотреть только под микроскопом. При этом на каждом стеклышке есть название и имя автора данного творения. Просто сравните размеры этих изображений с пальцем оператора этого видео. Лошади уже начали эволюционировать, чтобы наезднику было удобнее держаться, но на самом деле у нее врожденный дефект шеи, из-за которого образовалась сквозная дыра. Вот наглядная демонстрация того, что на солнце можно посмотреть через телескоп только один раз, ну или два максимум. Но лучше разглядывать через него другие планеты, как этот приятель. Ставь лайк, если догадался в чем тут подвох. Такая пила оснащена специальной защитой, которая различает распиливаемые материалы и может отличить дерево от плоти, за счет чего позволяет снизить травмоопасность циркулярной пилы и риск потери пальца. Если вы никогда не видели «Северное сияние», то эти парни постараются максимально погрузить вас в его атмосферу. Oh, <coughs> Почему его не пригласили на оригинальную озвучку трансформеров? А так летит пуля в замедленной съемке, просто посмотрите как она прорезает воздух своей скоростью. Автор этого ролика болен шизофренией и чтобы люди понимали как он видит мир своими глазами, он решил сделать это видео. От просмотра этого ролика у меня затряслись коленки. Надеюсь, что пилот все-таки вернется за ними. Посмотрите, как этот пес пытается избавиться от улик и скрыться с места преступления. Оказывается зима не так уж и плоха, если ты живешь в Швейцарии. Если вас когда-то волновал вопрос как же все таки определяют группу крови, то вот вам на него ответ. Это пожалуй самые безумные качели, которые я когда-либо видел. А это видео точно не нуждается в комментариях, просто наслаждайтесь. Этой козе позавидует любой паркурщик. А так выглядит открытие шлюзов в дамбе спустя несколько лет. А можно сделать откат до прошлого обновления матрицы, там было все в порядке с текстурами, но если серьезно, такой эффект получается всего лишь из-за большого количества освещения на мосту. Наслаждению оператора этого видео можно только позавидовать. Эти ребята устроили настоящее световое шоу, используя 500 дронов одновременно. По-моему, в ближайшем будущем салюты уйдут на второй план. А так выглядит самый дорогой в мире анбоксинг. Если бы эта рыбка могла вылезти, не думаю, что он бы так уверенно стучал по аквариуму. Что делать, если ты сильно любишь греблю на каноэ, но на улице зима? В Китае придумали ставить лодки на коньки и кататься на них по замерзшей реке. Помните я говорил, что у животных есть свои программы по освоению космоса? Вот еще одно видео, которое это доказывает. Вот почему постройка пирамид до сих пор остается загадкой для человечества. Эти ребята решили сравнить шум от взмаха крыльев в голубе, орла и совы. Результат смотрите сами. Когда пытаешься сэкономить на специалисте и говоришь, что умеешь все сам. В следующий раз, когда будете проходить магнитно-резонансную томографию, лучше не вспоминайте это видео. А тут, пожалуй, комментарии излишни. Нет ничего лучше, чем правильно подобранная музыка. А вот так выглядят яйца обыкновенного кузнечика. Так вот у кого Ридли Скотт позаимствовал вторую челюсть для своих ксеноморфов. А так выглядит кошмар перфекциониста. А вот так происходит сортировка помидор. А так сносят здания при помощи динамита. Просто представьте, сколько будет пыли в квартирах соседних домов. Если вы когда-то встретите лося в дикой природе, то лучше не стойте у него на пути. А вот так выглядит дно самого глубокого в мире бассейна. Я надеюсь, он поделился с ней кусочком курочки. Высоко сижу, далеко гляжу. Где-то поблизости должен быть медведь с пирожками. На первый взгляд можно подумать, что этот песик замерз. Но как оказалось, он делает так постоянно, когда просит еду. По-моему они зря решили спрятаться за этим сугробом. Коммунальные службы сделают все, чтобы ты исправно им платил за электроэнергию. Но если вы уже видели все на этой планете и хотите чего-то нового, то марсоход Curiosity с радостью покажет вам панорамное видео с соседней планеты. Да, такими темпами они долго будут засыпать эту дыру. Когда у тебя нет работы, но начальник сказал не покидать рабочее место. Когда вы будете играть в современные компьютерные игры, не думайте, что NPC это бездушные персонажи. Настоящие актеры хорошо постарались, чтобы передать вам свои эмоции через них. Когда ты работаешь в доставке и пытаешься всеми способами доставить заказ вовремя. Вот такая доставочка бывает. А так корабли проходят через судовые шлюзы. Это именно тот момент, когда ты всем говоришь, что у тебя все хорошо. Либо это кот Майкла Джексона, либо реинкарнация существует. Если вы арахнофоб, то лучше промотайте этот ролик. Я думал такое возможно только в играх. Все видели градирню снаружи, но мало кто имеет представление что там творится внутри. Она охлаждает циркуляционную воду и подается насосами обратно на турбину, которая вырабатывает электроэнергию. Она все равно бы упала, но он хотя бы попытался. Дуэль на снежках никогда не была такой эпичной. Тот момент, когда ты пытаешься сделать как лучше, но получается как всегда. Пишите в комментариях какой из роликов вас удивил больше всего, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.